Всем привет! Сегодня посмотрим на такую оптимизацию, как инлайн функции. Ну, инлайн вообще-то не гарантирует, что функция будет встроена. Но, ну, как бы это дает рекомендацию оптимизатору. Оптимизатор после своих нам действий может решить, встраивать или нет. Но, тем не менее, когда мы пишем инлайн, все-таки большая вероятность того, что вместо вызова функции будет встроен на месте вызова код этой функции. Соответственно, ну, соответ ну, высокая вероятность тогда, когда э, такие функции довольно маленькие, там 2-3 строчки. Вот, ну и к э функции, которые не вызывают других там каких-то сложных функций, а вот такие простые какие-то действия. Поэтому для ускорения имеет смысл э иногда писать inline. Соответственно, сегодня мы посмотрим, проверим по тестам. И иногда вы можете видеть э какой-то бессмы какой бессмысленный код, который не поддается логике. Это все нужно для того, чтобы э это попытки запутать компилятор чтобы компилятор не точнее оптимизатор чтобы оптимизатор не выпиливал какие-то куски кода вообще из бинарника потому что такое может быть когда ну может быть вы сами уже экспериментировали с, ну, с этой, этой, этой библиотекой, бенчмарк, вот. И, возможно, вы видели, где-то там время было 0.0. Это означает, что, что код выпилен. То есть оптимизатор так оптимизировал, что даже не использовал те функции или переменные, потому что они нигде не используются. Вот так вот. Короче, не буду тянуть время. Давайте попробуем померить скорость. Так, первое. Первое у нас... Функция без inline, вторая с inline. И у нас опции э, оптимизации отключены. То есть оптимизации нет вообще. Вот у нас три вызова. И как мы видим, в принципе, скорость одна и та же. Вот Теперь давайте на скор... при флаге компиляции O1. Обязательно очищать надо, потому что иногда э, ну, запускается предыдущий бинар. Теперь смотрите, с флагом оптимизации O1 у нас скорость увеличилась значительно. Ну, и такое, по-моему, сохранится даже на флаге O2, O3. Ну, дойдем до O3, и на этом остановимся. Так. Ну, результаты те же, результаты те же. Тут даже, по-моему, скорость немного увеличилась точнее уменьшилась а, при инлайне но в любом случае если сравнивать а, inline и и не inline то скорость а, хорошая а, но вы можете поэкспериментировать и добавить в эту функцию много кода и посмотреть насколько насколько влияет а, это все а, вот ну а на сегодня все а, пока Пока все, поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.